Всем привет дорогие друзья! Биржа Eobit запустила новый майнинг. По монете ее степ. Как видите, люди вкладывают. Сумма растет вложенных средств. Сейчас новость еще не набрала обороты. Начинается только распространяться. Думаю днем уже будет плюс 1-2 миллиона вложенных средств. Советую вам заходить на старте, не тянуть. К тому же биржа нас тут порадовала. Минимальная сумма входа 10 долларов, то есть USDT. Level 1. Но я бы рекомендовал сразу заходить на второй, третий уровень и выше. Что вы получаете? Давайте вот с первого level 1. Вложив 10 USDT. Вы будете получать ежедневно 1 USD плюс бонус. Это 15 центов каждый день. 57 долларов в год но эта сумма я думаю скорее всего увеличится в прошлом майнинге цена выросла в 4 раза то есть люди которые зашли на старте не продавали монету свою держали ее на балансе и где-то через месяц полтора когда монета выросла больше чем в 4 раза они продали вернули свои вложенные средства а остальные там 2-3-4 месяца, сколько длился майнинг, они получали только прибыль. И цена, по-моему, очень долгое время не падала. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, если у вас есть аккаунт, раздел e Step». У кого нет аккаунта, проходим регистрацию за одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Эта биржа не требует подтверждения личности для того, чтобы вы могли торговать криптовалютой, выводить ее. То же самое и для фиата. Вот вывод фиата без кис. Думаю, сегодня днем рекламы будет очень много. Заходите, присоединяйтесь и начинайте майнить. Пополнить баланс вы можете в разделе балансы, биржа немножко потормаживает в этом разделе, приходится ждать. И здесь в любой криптовалюте или фиате, например рубль, возможно пополнять максимальную сумму до 200 тысяч рублей без комиссии плюс 5% бонус в монете рубликс, а этот токен уже торгуется. Вот он, USDT, рубликс, и даже плюс 35% цена выросла. Есть еще AdvoCash, Payer, тоже без комиссий, Капиталист, я не знаю, что такое. И карта Visa, Мастер, Мир без комиссий, плюс 5% бонус, тоже монете, рубликс. То есть получаете еще дополнительную выгоду, помимо того, что еще и вкладываете в новый токен. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем пока.